Всем привет! С вами Зайцев Алексей и раздел «Вредные советы» для сетевиков. Так как я хочу поубирать конкурентов с рынка, я буду давать вредные советы, которые разрушат ваш бизнес. Итак, поехали! Станьте настойчивыми! Ведите презентацию напористо, так же, как некоторые инфобизнесмены продают свои курсы. Посмотрите, как продают всякую бытовую технику по квартирам или по офисам Когда приходят люди, которые с сумочкой говорят о том, что у них есть контрафактные духи или косметика там, Или носки, или что-то еще Когда вы видите такого человека, его речь такая напористая, такая ух, прям огонь он Слово за словом, за словом в карман не полезет Сразу же набор слов человека шокировал и продал ему в руки две или три позиции. Учитесь этому. Ведь сетевой маркетинг – это же продажи. Зачем вам построение структуры? Просто занимайтесь продажами. А бизнес тут ни при чем.